Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о пяти самых распространенных ошибках которые допускают во время тренировочного процесса на сушке. Я расскажу вам о том, как выглядят мои тренировки на сушке, покажу вам свою тренировку, а также поделюсь секретами моего тренинга в период подготовки к соревнованиям по фитнес-бикини. Кто здесь новенький, меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся честные и откровенные видео о фитнесе, спорте, питании и натуральном бодибилдинге, то не забудьте подписаться. А также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Сразу небольшой дисклеймер, сушка это не похудение, это процесс, который необходим атлетам в подготовке к соревнованиям. Это не то, что нужно применять в обычной жизни для снижения массы тела, это более радикальный подход. Поэтому если вы не готовитесь к соревнованиям по бодибилдингу, то скорее всего... Вам сушка не нужна. В любом случае, это видео было сделано в образовательных целях для того, чтобы поделиться с вами информацией и приоткрыть немного занавес того, что происходит все-таки во время тренировок на сушке. Я натуральный атлет, и поэтому я буду рассказывать о тех вещах, которые касаются натурального тренинга. Так что поехали! Что такое сушка? Сушка это процесс снижения процента подкожного жира. И при этом нужно по максимуму сохранить мышечную массу для снижения процента подкожного жира создается энергетический дефицит то есть спортсмен употребляет меньше энергии чем он тратит этот дефицит может быть создан за счет питания чаще всего так это и происходит а также увеличение активности то есть питание снижается, а кардио повышается находясь в дефиците организму откуда-то нужно брать энергию для поддержания своей жизнедеятельности ему проще всего расщепить мышцы то есть снизить синтез мышечного белка и повысить его распад с биохимической точки зрения это более простой процесс чем расщепление жира то есть для расщепления молекулы Жира организму нужно приложить больше усилий, чем для того, чтобы пустить вход на энергию мышцы. Но, само собой, что нам, спортсменам, это не нужно. Нам нужно снижать процент подкожного жира и при этом максимально сохранить все мышцы, которые были наработаны потом и кровью, можно сказать. Поэтому важно убедить наш древний мозг в том, что мышцы нам жизненно необходимы, и мы их используем постоянно в своей жизни, поэтому нам не нужно от них избавляться, то есть они нам нужны. А то, что организму нужно, то, что постоянно используется, мозг постарается сохранить, так как он думает, что это нам необходимо для выживания. Мозг не понимает, что мы таскаем гантели и штанги в зале. Он думает, что мы боремся за жизнь. Поэтому нам нужно создать такие условия, в которых организм не будет пытаться избавиться от мышц в пользу энергии. И, по сути, то, что помогает нам набрать мышечную массу, это же и помогает нам ее потом сохранить, находясь в дефиците. Обязательно нужно помнить, что процесс снижения процента подкожного жира достаточно длительный, так как я уже сказала, что нашему телу сложно проводить эти биохимические процессы, и ему для этого нужно определенное время. Поэтому, опять-таки, пытаясь форсировать как-то события, вы будете заставлять, Тело использовать мышечный протеин в качестве энергии, вместо того, чтобы дать это время необходимое телу на снижение процента подкожного жира постепенно. И вот это вот желание ускорить процесс чаще всего и приводит к тому, что допускается определенный ряд ошибок. Некоторые из них просто приводят к тому, что мышцы рассыпаются, да то есть сыпется тело, уменьшается количество мышечной массы вместо того чтобы снижался процент подкожного жира ну как бы он тоже снижается но вместе с ним уходит и большое количество мышечной массы также некоторые из этих ошибок могут быть очень опасны и травмоопасны. Сейчас я расскажу вам более детально о каждой из них. Первая ошибка, которую допускают чаще всего новички в фитнесе и бодибилдинге, это максимальное уделение внимания кардио, и силовые у нас отодвигаются на второй план. То есть им уделяется гораздо меньше внимания, потому что да, нам же нужно сушиться, нам нужно на дорожке 2 часа бежать под горку. Нет. На самом деле это не так. Как я уже сказала раньше, то, что нам помогает набирать мышечную массу, в итоге помогает нам ее сохранять. Поэтому силовые — это обязательное условие, которое должно быть. Это вот как раз-таки то, что дает сигнал нашему древнему мозгу, что мы пользуемся мышцами. У нас интенсивные нагрузки, нам нельзя от них избавляться. Поэтому силовые у нас должны оставаться, и их интенсивность тоже должна быть... Адекватной, то есть они не должны быть совсем легкими, потому что если организм будет понимать, ага, нам здесь легко, Значит, мы можем здесь где-то пожертвовать мышечной массой. Но также может быть диаметрально противоположная ошибка. Это слишком интенсивные силовые нагрузки, работа с огромным весом. Здесь мы должны понимать, что сушка это не время для того, чтобы ставить весовые рекорды и поднимать там какой-то сумасшедший вес. Безусловно, тренировки должны быть достаточно интенсивные для того, чтобы, как я сказала раньше, сохранялась мышечная масса, но из-за, опять-таки, дефицита энергии, из-за того, что организму уже сложно, такие высокие нагрузки, во-первых, могут быть травмоопасными, так как организм все-таки во время сушки дополучает всех тех веществ, которые ему необходимы, и нужно быть очень внимательным, не брать слишком большой вес в силовых. Упражнениях. Как же тогда сохранить эту интенсивность, если мы не берем большой вес? Прогрессия нагрузки может быть на самом деле выполнена разными методами. Один из самых, можно сказать, безопасных и эффективных во время сушки это увеличение времени под нагрузкой. То есть вы можете взять меньше рабочий вес, но выполнять упражнение медленнее и более осознанно, сохраняя связь mind-to-muscle connection, то есть связь между сознанием и мышцей. Вы четко понимаете, какая группа мышц в этот раз работает конкретно в этом упражнении, вы хорошо ее чувствуете, замедляясь в выполнении упражнений в некоторых Упражнение там может быть эксцентрическая фаза, так как некоторые группы мышц больше и лучше реагируют на удлиненную эксцентрическую фазу. Также это могут быть паузы в пиковых точках, так как это увеличивает, опять-таки, время под нагрузкой. И интенсивность она не снижается, но безопасность сохраняется на определенном уровне, где вы можете контролировать свое тело, вы можете контролировать свои движения, так мы плавно переходим к третьей ошибке, а это не внимание к технике. На сушке, на самом деле, может быть очень сложным полностью включаться в тренировку, так как хочется кушать, тело более уставшее, может быть сложно мысленно сосредотачиваться на процессе, который вы выполняете, но это прям супер важно, сохранять правильную технику и форму выполнения упражнений. Потому что, как я сказала раньше, организм истощен. Достаточно чуть-чуть совсем отвлечься на что-то, и очень легко можно получить травму. Поэтому сохранение техники это прям ну, очень важный момент. Об этом не нужно забывать и всегда контролировать то, как вы выполняете упражнение. Неважно, вы работаете с высоким, с низким весом, техника всегда должна быть безупречная, потому что это не только ваш прогресс, так как вы действительно можете тогда полноценно включить целевую группу мышц, но и также это в первую очередь ваша безопасность. Четвертая очень распространенная ошибка – это использование всяких разных хит, кардио высокой интенсивности, табат и так далее. Дело в том, что у нас организм и так не успевает иногда до конца восстанавливаться, потому что, правильно, мы находимся в энергетическом дефиците, плюс силовые нагрузки организму уже достаточно сложно, плюс кардио. Если вы еще туда добавите высокоинтенсивное кардио, вроде хита, табаты или там каких-то, не знаю, сумасшедших бёрпи, то мышцы не будут просто успевать восстанавливаться, и вы еще больше себя помещаете в состояние стресса, которое и так уже создано дефицитом, чаще всего долгосрочным, так как сушка это не 2-3 недели, это обычно минимум 2 месяца, а то может быть и 3-4-5-6 месяцев, поэтому создавать дополнительный интенсивный стресс может стать только преградой к тому, чтобы получить результат, который вы хотите. И последняя, очень распространенная ошибка, это перескакивание между программами тренировок, разными упражнениями, разными техниками. Когда вы постоянно перепрыгиваете между программами, по сути, вы тоже добавляете себе еще больше стресса. Организму всегда нужно адаптироваться к новой программе, к ней привыкнуть для того, чтобы она стала более комфортной, а постоянная смена упражнений, она будет этому мешать, и организм будет еще больше сопротивляться вашим действиям. У меня тренировочная программа практически не отличается на сушке от моей тренировочной программы в межсезонье упражнения плюс-минус те же единственное что чуть-чуть понижается рабочий вес и я все-таки сохраняю прогрессию нагрузок при помощи других инструментов а не повышение рабочего веса так как я сказала уже раньше это может быть травмоопасным и подводя итоги 5 основных ошибок во время тренинга на сушке, это недостаточное количество силового тренинга, либо его полное отсутствие, это слишком высокая, неадекватно высокая интенсивность тренировок, особенно работа с высоким весом. Ошибка номер три, это нарушенная техника, отвлеченное состояние в зале, такое плавающее. Ошибка номер четыре, это использование кардио высокой интенсивности, в том числе хит, табата и так далее. И ошибка номер пять. Это перескакивание между программами, использование разных упражнений, разных вариаций упражнений и так далее. Сейчас я покажу вам несколько кадров со своей тренировки на сушке. У меня сейчас как раз две недели до следующих соревнований я надеюсь это видео было для вас полезным и интересным если вы хотите поддержать мой канал то ставьте этому видео лайк а также делитесь им с друзьями спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующий раз пока пока